Доброго времени суток, уважаемый, с вами Кесарь. Кому интересно, на проекте я являюсь лидером семьи Гарсия, мы всегда рады новым игрокам и с удовольствием разделим наш досуг на проекте с хорошими людьми. Настоящее видео посвящено обзору проекта Majestic RP на примере самого популярного густонаселенного сервера номер 4. Хотелось бы сразу же отметить, что я не являюсь партнером проекта, а лишь его игроком, поэтому заверяю тебя, Обзор будет носить крайне непредвзятый взгляд со стороны игрока, который играет на данном проекте с августа 2020 года, то есть уже больше двух лет. По сравнительным меркам на проекте я уже давно, а это значит, что я точно смогу передать тебе массу полезной информации, которой сам владею. Итак, начнем с его особенностей. Первое. Проект Majestic RP создан позже остальных известных онлайн проектов. Поэтому выгодно отличается тем, что создатели учли ошибки своих предшественников, убрали лишнее и добавили то, чего так не хватало игрокам на других проектах. Второе. На проекте очень интересная экономика, регулятором которой являются сами игроки. Допустим, шефом полиции стала очень известная личность, к нему подтянулось много игроков. Полиция стала сильнее душить людей, которые выращивают чай. А что в итоге? В итоге мы получаем, что производство чая сокращается, что конкретно отражается на его цене на рынке. И так во всем машины, квартиры, бизнесы абсолютно на откуп игрокам отдается все со стороны администрации. Третье и четвертое, Это внимание к деталям, наличие банковских карт, банковских счетов, банковских вкладов, банкоматов, функционала перевода денег, функционала обмена предметами, аренды автомобилей, наличие различной, понятной документации, нужной, как, например, прав на управление автомобилем, лицензии на оружие, охоту, рыбалку и тому подобное. Большое количество работ на проекте. Почтальон, дальнобойщик, инкассатор, фермер, рыболов, угонщик, развозчик чая, строитель, мусорщик, грибник, мясник. Ауа. А. Ну просто перечислять не имеет никакого смысла. Пятое. Проект подходит к. Как тем, кто любит пострелушки тулева, так и тем, кто любит стабильный доходный фарм. Устав от фракционных мероприятий, вы можете поехать на рыбалку, под бутылочку холодного пива половить рыбки, которые можете продать игрокам, можете продать фирма, можете продать на рынке, можете, можете не продавать, можете ее пожарить, съесть, использовать для выполнения контракта, можете подарить свои... Там, я не знаю, супруги Можете не дарить своей супруге Другу своему подарить можете Вот огромное количество того, что вы можете Еще раз мы говорим про огромное что-то Огромный автопарк машины Никто не останется равнодушным Просто никто вы Можете покупать машину как за виртуальные доллары которые являются основной валютой на проекте, так и за уникальные Majestic Coins, которые вы можете фармить по 200 коинов в день, если играете за сутки более 5 часов. И эта стабильность отличает проекты его разработчиков от жадных представителей других проектов. Я это сразу почувствовал в первые же недели игры здесь. Ничего не поменялось, только вот все в плюс, все для игроков. По факту, по факту здесь вас никто к донату не вынуждает, наоборот. Проект сам говорит, не надо донатить, ты сам все заработай, что тебе нужно, мы дадим. Еще и премиум валюту ты там получишь, если будешь играть. Ну, просто в игре огромные возможности для получения классного контента. Шестое, это отличная команда руководства проекта, администрации проекта. Зачастую на других проектах мы сталкиваемся примерно с такими ответами со стороны администрации на различные наши вопросы. Можете прослушать. А вы знаете, что баба вчера шел, шел у нас и Самый главный посыл, почему стоит начинать играть уже сейчас, потому что это самый классный на сегодня проект, который есть на русскоязычной платформе интернета. А выбирать четвертый сервер нужно исходя из того, что здесь самый стабильный большой онлайн из всех серверов. Надеюсь, ты меня услышал, присоединяйся уже сейчас на проект Majestic, играй с нами на сервере номер 4. С вами был Кесарь, в игре вы можете меня найти как Антон Гарсия, я состою в семье Гарсия, если ты хочешь вступить к нам, регулярно чекай торговую площадку, где мы регулярно на ежедневной основе. Выставляем объявление о наборе в нашу семью. Играй на самом классном проекте русскоязычного интернета.